Здравствуйте, дорогой зритель! Есть много экономических игр с выводом денег, разные тематики, и везде поддержано реферальными ссылочками. И поэтому в этой всех структурах имеют рефералы, а те, которые играют и накопили, не могут вывести свои средства, потому что им надо искать своих реферальных рефералов, чтобы зайти и взять какую-то часть денег, которая набежала или даже то, что сам вложил хотя бы вывести. Трейда банк система экономической игры, в котором идет реальное общение по вложению потому что могут в любой момент систему взломать, и будут потери ваших всех данных э, на тот момент, который был, и все наберется начинать сначала, чтобы этого не повторилось, поэтому предусмотрена э, другая защита средств, общение в реальном времени, перехода денежных средств туда и в другую сторону. Э, когда человек того пожелает, введя или выведя в валюту, только лично ему требуется дозвониться, чтобы линия не было занято. Желаем приятного просмотра, не болеть коронавирусом. Данная система ждет вашего ответа. Желаем успехов.